Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня понедельник, 20.00 по московскому времени. Мы рады видеть на нашей еженедельной встрече встречи, где мы рассказываем новости, которые произошли, которые будут на прошлой неделе, на этой неделе. Мы рассказываем вам о наших достижениях, о том, что мы сделали за эту неделю. Ну и, в принципе, вы узнаете все, что происходит в сообществе Easy Business Community. Ну и по традиции я вас приветствую, а дальше передаю слово, конечно же, нашим мэтрам, создателям, идейным вдохновителей. У них очень много названий, слов, но самое главное, они просто хорошие люди, которые очень много работают для того, чтобы все у вас было, получалось и менялось в нашем сообществе. Юр, тебе слово. А почему? мне сразу первым... Могу Володе, могу Володе. Давайте вы уже сами распределяй, Юрий или Володе. В принципе, они могут дуэтом разговаривать, я уверен, 80% слов будет прямо одинаковых. Давайте камень-ножницы-бумага, кто выиграет, он начинает. Я шучу на самом деле. Хорошо. Я по старшинству передам микрофон Владимиру вот как нашему, на самом деле, действительно старшему партнеру, более такому человеку мудрому, с колоссальным опытом, у которого мы много чему учимся, советуемся. И, вот, Володя, можно это подтвердить регулярно. Обращаемся и я, и Анатолий, и многие тоже наши партнеры за опытом, за советом. Да? Владимир, дорогой мой, тебе микрофон. Добрый вечер. Ох, так, представили вас вообще. Я такой же, как абсолютно все наши ребята в команде, которые болеют днем и ночью, радеют за дело. да, вот. И, конечно, у нас есть много чего интересного впереди. У нас есть уже какие-то этапы, которые мы прошли. Вы все видели, на ваших глазах формировалась и улучшалась наша сообщества, вот, и <смех> увеличивалось, да, и, естественно, вот сейчас у нас началась Лига Чемпионов, да, уже пятая неделя прошла, с начала июня, и Лига Чемпионов показала очень хорошие результаты, когда все стали думать про отпуска, все поехали где-то за город, да, вот, отдыхать. Здесь у нас, ребята, есть команды, которые показывают просто колоссальные результаты. То есть за пять недель увеличили свои команды в 10 раз. В 10 раз, ребята, чтобы вы понимали. да. Мы вообще ставили на всю Лигу Чемпионов э, такой, э, скажем так, э, такую цель, чтобы в пять раз увеличить. И у нас есть команды, которые в 10 раз увеличились. Вы понимаете, и это факт, это показатель, э, потому что есть что показать. Есть что рассказать, есть что приумножить. А, при да? У нас есть шикарное, шикарные условия, и мы их постоянно-постоянно улучшаем. Мы постоянно добавляем а, спикеров. А, к нам постоянно обращаются люди, которые готовы различные рубрики запускать. А, вы, вы представляете, То есть бесконечное количество вариантов только одно надо, да, чтобы нас сильно это не расфокусировало, это очень важный момент, и поэтому у нас есть прекрасный для этого отдел образования, есть люди, которые с хорошей оценкой, люди, которые разбираются, люди, которые понимают, куда идти сообщество, да, и куда, идеологию сообщества. Да. Вот. И, естественно, во главе стоит у нас Юра, который, скажем так, смотрит за этим делом, да, вот. кто какие преподаватели. То есть мы сейчас вручную проводим этот процесс. Да, до того, как он будет автоматизирован, то есть на заднем фоне готовится программистами уникальная программа автоматизации этого процесса, да? там тоже есть много интересных решений, вот, и поэтому я сейчас бы хотел бы предоставить слово Юре, есть, есть что сказать нового в плане преподавателей, да, Юр, вот. тебе слово. Да, спасибо большое. Ну, Меня так уже так в шутку прозвали в нашем комьюнити министр образования изи-бизи. Вот, ну, на самом деле, это, конечно же, шутка, друзья мои. У нас нет никаких министерств, вот, несмотря на то, что мы действительно уже становимся таким каким-то государством да, цифровым. Просто так получилось, что мы взяли какие-то для себя, каждый на себя взял какие-то рабочие зоны, какие-то фронта и вот там вот несет вахту, да, я несу вахту на образовательном направлении. И сегодня вашему вниманию мы представим двух новых спикеров. Это действительно, очередные такие будут зажигательные преподаватели с уникальным контентом, вам сто процентов понравится. И еще, скажем так нашего полку прибыла и международный уровень к нам подключается, и люди с очень уникальными технологиями, мы э, тщательно отбираем э, то, что сегодня вообще в образовании актуально. Не так, чтобы прям вот э, все подряд, как у всех и так далее. Да? И естественно, э, так выборочно шлифуем, еще впереди у нас много классных э, специалистов, готовиться со своим контентом полезнейшим. То есть цель такая, необходима, чтобы контент, который люди дают, да, он, естественно, давал пользу. Вот, вот простой пример приведу. Вот давайте все знают, особенно наши партнеры, активные участники, знают, кто такой Алексей Бессон. Вот. Это человек, который преподает на факультете лингвистики, такой предмет, как феноменальная память, например, да? Или, например, допустим, следующий его предмет – это методика изучения, запоминания языков. Так вот, далеко ходить не нужно. Достаточно даже на пакете Basic просто пройти один урок, первый урок. Вот Basic пакет «Цена вопроса» вообще ну, там, студенту сходить один раз в Макдональдс, да? Пройти один урок Алексея Бессонова, и сразу ваша память уже становится другой. То есть э, достаточно даже на, на, базовом, на базовом уровне попробовать один, два, три разных урока, и вы поймете, какого уровня вообще знания здесь мы собираем э, постоянно, ежедневно, вот, систематично да, на нашей площадке. Так, ну ладно, хорошо. Э, то есть я сегодня имею честь представить э, двоих преподавателей. Вот, и... Еще хотелось бы сказать о пару слов о Лиге Чемпионов. То есть у нас сегодня уже практически экватор. Мы уже, вернее, подходим к экватору. Да? У нас уже месяц и 9 дней идет Лига Чемпионов. Это проект, проект внутри нашего сообщества. Проект направлен на построение бизнеса, на освоение навыков, вот, на на то, чтобы быстро можно было трансформироваться да, и, так сказать, снарядиться да, всеми там, знаниями, инструментами. То есть такой быстрый, быстрый, интенсивный проект для поднятия на группы на Эверест. Вот. И я вам скажу, что... У нас на самом деле, вот, Володя говорит, что какие-то команды увеличились там, в 10, до 10 раз, есть показатели. На самом деле есть много уже хороших кейсов, вот так же, как и у людей старшего возраста, так же, как и у молодежи. Но мне вот особенно хотелось бы подчеркнуть или выделить да, результат прошлой недели, поскольку у нас, как правило, это мероприятие посвящено итогам предыдущей недели, каким-то новинкам, которые нас ожидают на этой неделе. Вот. У нас есть команда э, девчонок э, из Черкас, город Черкасы. Вот. И эта команда э, во главе Натальи Васильченко. Они сделали 19 випов на прошлой неделе. И если Наташа, ты с нами сейчас здесь. Э, вот. Возьми микрофон, хотелось бы тебе. Реально дать слово и прям вот респект огромный от всех, от всех, от всех. Я знаю, что вы очень активно работаете в... Любью, Лена, не, не Наталья, Лена. Ой, ой, прости, прости, прости, пожалуйста, Лена, Лена, Лена Леночка, прости, пожалуйста, да. Вот я смотрю на Наташу, у нас вот Сережа, Наташа, вот, назвал тебя Наташа. Ну, прости, Лена, конечно же, Лена. Эдуард, скажи, пожалуйста, Лена сейчас с нами? О -о -о. здесь я, сейчас секунду, посмотрю, кто здесь вообще, я не всех вижу, так так, так, так. А, <со> ну, ну, давайте ну, так ну, сделаем, если, пока... если есть вдруг Лена сейчас, Васильченко, она с нами. она, она наверное, на, на, на YouTube. На YouTube, да? Ну хорошо, ладно, Леночка, мы тебе э, все прям огромный планный привет, э, кучу поцелуев от всех, а я буквально на два слова дам микрофон твоему настоящему наставнику Эдуарду, который сейчас на большом экране вы его видите, да? Эдуард, скажи, благодаря чему девчонки твои сделали такой результат? Ну, во-первых, я не единственный наставник этой команды, там есть еще пару активных профессионалов, в том числе и Алекс Хоффман, и Женя, и Евгений Фельд, соответственно, мы работаем вместе, но, по ходу, я провожу ежедневные планерки с партнерами после, после вот Ну и, соответственно, тот, кто конкретно работает по чек-листу, по нашим э, выставленным заданиям и, как говорится, проходит пункт за пунктом, шаг за шагом, там, соответственно, и отличные результаты. Эта команда работает на живую в основном, у них там есть офис, где они практически ежедневно встречаются, проводят персональные встречи, э, ну, соответственно, трехсторонние разговоры идут на живую команда практически развивается в своем регионе. Я не знаю, какой город большой, небольшой, но то что можно сказать, даже если работать не э, не в таком масштабе, по всемирном масштабе, а именно в своем реги регионе, то это, соответственно, тоже очень эффективно и очень хорошо можно, как говорится, продвинуть вперед. Это, я считаю, это, как говорится, э, имеет право получить очень Хороший респект, да, девчата на самом деле активно работают, они практически ежедневно тоже совместно встречаются и присутствуют на бензоколонках, на живую, соответственно, с утра они уже практически находятся в офисе, но там очень такая активная движуха у них в команде, все горят, все, как говорится, ходят с... сияют, глаза у них горят, энтузиазм кипит в них, и, соответственно, вот и все у них. Я прошу прощения. У нас на YouTube технические неполадки. Сейчас там исправят, а то получается мы общаемся вот тут небольшим количеством. А, да. а YouTube нас не видит. Прям три секундочки. Сейчас ждем команды, когда нам дадут, что техническая ошибка исправлена. Угу. Но это будет записи, да? Люди же могут записи потом посмотреть с самого начала, да? А, в Зависло YouTube именно не видит. Ну, на, на этот момент и видит YouTube, но мы, я как вижу, тут live-запись идет. Да, поэтому запись, наверное, будет транслироваться дальше, да? Или? Все исправлено, все, мы в эфире, да, все исправили, все хорошо. Отлично. Сережа, Сереж, а ты задай вопрос сейчас в аудиторию, те, кто нас смотрит, пусть ждут обратную связь. Слышат меня, Да. Меня. Друзья мои, кто нас сейчас смотрит на ютубе, пожалуйста, поставьте плюсики, если нас хорошо слышно, видео и все, мы находимся, скажем так, перед вами. Поставьте плюсики, напишите, будьте добры. Все, все хорошо, все слышно, все, мы в эфире, поехали. Вот, Ну, в принципе, что я хочу еще добавить. Там идет постоянная мотивация так называемых, ну, всех партнеров на первую ступень стать, во-первых, капитаном, потом второй шаг стать лидером, ну, и проходят определенные промоушены, где выдаются разнообразные виды призов, ну, там небольшие призы, но факт, что там, как говорится, стимул есть на самом деле, люди зажглись, горят, и вот соответственно, активно и успешно продвигается и развивается. Многие начинают с маленьких шагов, соответственно, заходят на Basic, ну, допустим, да, но я вижу просто развитие команды, там практически за неделю, за две недели люди потом делают апгрейды на стандарт, и, соответственно, в течение двух, максимум трех недель они выходят на статус-липт. Вот так, это можно сказать, даже те, которые сразу себе не могут статус VIP позволить, они начинают маленькими пакетами, но быстро-быстро поднимаются, за счет того, что команда быстро растет, люди зарабатывают, и, соответственно, делают апгрейды до уровня. Эдуард, ну, я тебе хочу сказать, поскольку я сам житель Украины, и Черкас, я очень хорошо знаю, это маленький город, город невест, такой же точно, примерно, как в России. Вот есть Иваново город, в Украине есть город Черкас, два побратима. Два города-побратимы, да, и, то, и тот, и тот город-невест на самом деле. А, и вот я удивляюсь тому, что в таком небольшом городе такие результаты, такая динамика, девчонки, молодцы, вы прям реально красотки, вот прям на, настоящее э, отображение э, вот того названия или то, э, того э, грифа, который да, этому городу э, принадлежит, э, город-невест. Еще, еще хочу кое сказать. В принципе, э, лидеры этой команды, они присутствовали, во-первых, на нашем мероприятии в Турции, которое было в мае, да, вот именно перед началом Лиги чемпионов. Потом, опять же, они организовались, собрались, э, присутствовали на мероприятии, которое проходило под Киевом. там, э, большой там лагерь, был организован со стороны Армена. Там с этой командой тоже кто-то там побывал из э, ключевых лидеров. Ну и, соответственно, я вижу, что эти партнеры, которые успешно продвигаются вперед, они присутствуют на любом э, возможном мероприятии, которое проводится где-либо наживую. Опять же, сейчас у нас будет в августе проходить лагерь во Львове, где практически вся команда, уже можно сказать, которая сейчас составляет более 40 человек, начали они в пятером, ну, э, включая... Э, Лена, их было четверо, у нас Лена пятеро, сейчас их более сорока, и вот практически вся команда сейчас будет присутствовать на нашей прокачке во Львове в середине августа. Так что они не пропускают практически никакое, никакой ОМ они не пропускают. Угу. ОМ это обязательное мероприятие для тех, кто не в курс. Хорошо, да. Эдуард, спасибо огромное, мы переходим дальше уже к следующей части, и я передам микрофон Сергею Няшеву для представления первого спикера, да, нового спикера на нашей площадке, нового преподавателя. Сереж, тебе слово внимательно. Всего внимания, слушаем тебя. Да вы знаете, я честно вот сейчас прочитал регалии этого тренера, и у нас действительно, я смело могу сказать, что вот каждый спикер с каждым разом все интереснее, и, ну, если так можно выразиться, жаргонно круче и круче. Потому что давайте я вам просто зачитаю, потом отдельно представлю, чтобы вы поняли. Практику, практикующий психолог, тренер-практик, частный предприниматель с 2008 года, автор запатентованных и рациональных методик и практик, тренер развития способностей, раскрытия потенциала и креативного мышления, автор тренингов и программ по темам трансформационного мышления, трансформации через творчество, креативного мышления, раскрытие способностей, развития интуиции, сакральной геометрии. Художник, специалист по сакральной геометрии, создатель и идейный вдохновитель международного проекта ⁇ Жизнь как творчество ⁇ Провела более 2000 офлайн и более 500 онлайн-мероприятий. Обучила своим методикам более 3000 женщин и мужчин из Украины, Казахстана, Белоруссии, России, Испании, Италии, Германии, США, Канады, Франции, Великобритании, Эстонии и Литвы. Успешная, реализованная во всех сферах и счастливая женщина. Любящая и любимая жена, мама троих детей занесена в Книгу рекордов Гиннесса Украины. Итак, друзья мои, давайте наконец-то мы послушаем и познакомимся с нашим новым преподавателем Татьяна Войтович. Татьяна, вечер добрый! Так как помнишь, в, в «Кавказской пленнице». Активистка, Просто да, красивая девушка, красавица. Прям как в «Кавказской пленнице» Татьяна. Благодарю вас. Как меня видно, слышно вы мне только даете. Прекрасно, дайте. А прекрасно шутки. слышно. Татьяна, ну вы знаете, много слов интересных. Расскажите, что это вообще за практика. Вот, вот давайте так, простым языком, что это дает, как это вообще работает. Потому что действительно звучит это безумно интересно. Вот расскажите немножечко, как вы к этому пришли и что это вообще, с чем это едят. Давайте я, ну как пришла, это будет долго, поэтому я лучше расскажу, что это такое. Да, и, давайте. Естественно, да, отвечу на вопросы. Ну, креативное мышление. В первую очередь, это, конечно, не смотреть на мир вверх ногами, это не эпатировать, это не принимать стра странных решений, да, это осознанное управление жизнью и ускорение многих процессов. Вот, например, я вот с самого начала нахожусь нашей такой прекрасной встречи, и есть прорывы, лидерские прорывы. И когда мы пытаемся понять формулу вот таких вот грандиозных прорывов, все время за ними стоят не только ну, скажем, не, не только логические действия, а некие иррациональные действия, да, которые мы можем объяснить с точки зрения потенциала человека. И каждый такой замечательный лидер, он интуитивно пользуется вот своим потенциалом. А я обучаю, как этому пользоваться э, осознанно, как понимать этот потенциал, как его применять, как его раскрывать, как ускорять процессы. То есть это э, правое полушарие. Мы с вами, э, у нас левое полушарие, правое полушарие, то есть левое — это рацио, Правое — это иррационально, и так как, находясь в, и, и в, ну, в этой компании, и вообще компания, которая формирует и воспитывает лидера, очень важно научить людей мечтать, научить их реализовывать свои мечты — это правое полушарие, потому что наш потенциал и то место, где живут мечты, это правое полушарие. Поэтому креативное мышление — это творческое мышление, которое позволяет нам не входить в кризисные ситуации, а видеть их сверху, решать их намного быстрее и ускорять те процессы в жизни, которые нам нужно быстрее достигать своих результатов, быстрее достигать э, нужного товарооборота. Ну, Например, если в данном случае, да? например, там, ну, понятно, что кто там замуж хочет выйти и так далее, это тоже работает. И интуиция побочным эффектом после всех этих практик будет развитая интуиция, потому что у лидеров она есть. Не может человек добиваться больших успехов без интуиции. Но чаще всего он не совсем владеет, он понимает, что это есть. Что значит интуиция? Это шестое чувство, мы его называем, или мышление через инсайт, или мышление через озарение. По-другому по-русски оказываться в нужном месте в нужное время. Вот если мы сейчас тут, тут все находимся, мы оказались все на самом деле в нужном месте, в нужное время. И чудо — это не мистика, это та или иная степень знаний. Поэтому мы можем создавать эти синхронизации, создавать чудеса, базируясь на науке, а не на мистике. Понимаете, да? То есть, ну, я не знаю, я как-то по-русски объяснила или нет, но я надеюсь, потому что мое первое образование учитель начальных классов когда-то давно, поэтому я всегда стараюсь очень просто объяснять э, какие-то очень многомерные понятия. Э, друг, второе образование — психолог. Но ну, есть еще и технологическое, так что мне повезло. Я сначала качала свой ум, вот вы спросили, как я к этому пришла. Сначала я была сильно умной, ну, таким интеллектуалом, много образований, много читала, много знала. Знаете, э, но когда-то услышала на одном в таком вот семинаре много-много лет назад, сказали, если такой умный, почему такой бедный? И меня это очень зацепило, потому что, ну, может быть, другого бы я обидела, но меня заставило это задуматься, и действительно, вот если я такая умная, такой интеллектуал, столько образований, почему я такая бедная на тот момент? И тогда я начала э, все-таки изучать не только психологию, педагогику и какие-то э, методики, а науку стать богатым. И еще не просто стать богатым, а как это сделать легко, не особо напрягаясь? И в определенный момент в мою жизнь пришло такое необычное творчество. Это сакральная геометрия, это геометрическое рисование, это практики телесные, которым я буду делиться. Их может делать любой человек в любом возрасте. Нет ограничений возрастных. То есть не для упражнений для тела, не для тех, тех методик, которые мы будем применять. Поэтому, если есть вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Я ну, подытожу. То есть, да. получается, ваша практика – это когда вы показываете и учите человека, чтобы посмотреть на себя, оценить свои сильные стороны, увидеть слабые, понять, где а, скажем так, эта слабость, в каком ну, назовем так, полушарии творческом, рациональном, нерациональном, и даете методики, которые позволяют слабые стороны усилить, а сильные превратить почти в интуицию. ну, что-то такое похожее, но я немножко уточню. Дело в том, что изначально мы, у нас есть такая аксиома, ну, как, когда мы начнем обучаться, что все люди талантливые и все люди э, обладают творческим потенциалом. Абсолютно все. Для этого да. не нужны, э, э, нам не понадобятся способности, нам понадобится только желание. Это первая аксиом, да, что у всех по умолчанию этот потенциал есть. Следующее, мы обязательно будем исходить из точки А, которая у нас есть, конечно, у каждого есть своя данность, и что-то ему нравится, что-то не нравится. И мы будем работать не только над параметрами одной точки А, мы будем создавать другую точку Б, здесь и сейчас настоящим, чтобы в будущем все эти сферы сгармонизировать. Ну, это, наверное, То есть не мы, это... смотрим, мы смотрим на себя сегодняшнего, да. видим, что у нас есть, что у нас нет, проецируем себя в будущем, а дальше вы рассказываете, что нужно человеку сделать, чтобы да. прийти к себе новому человеку, да. правильно? Да, и, и как это делать, буду... и какие есть регулярные практики, да? Да, благодарю, видите, мужской взгляд. Вот теперь я понял? Потому что я вижу, у нас пишут в чате, что непонятно, вижу по реакции даже вот здесь, потому что Татьяна, можно тоже так вот, чтобы было понятно, поскольку меня часто тоже называют специалистом по объяснению каких-то сложных вещей простыми словами, простым языком. Можно так вот коротко, как я для себя, как бы я вас представил, коротко, ясно. Можно? Да, давайте. А, Татьяна Войтовича является, послушайте внимательно, специалистом по улучшению версии себя в будущем. Да. По созданию лучшей версии себя легко и просто. Да, да легко и просто, изи. Да. Да. Да. Так Раз... с этого же и надо было начинать. Да. Знаете, а, дело в том, что а, вот у меня муж, он такой очень структурный, он, он обладает вот таким вот именно настоящим мужским логическим мышлением, и когда мне нужно создать вот бизнес-стратегию, да, и, но когда я уже чувствую, что мне надо, то я конечно же все время прошу его уточнения, потому что в данном случае его левое полушарие мне нужно, так как а, левым полушарием я пользуюсь только тогда, когда нужно, скажем, детализировать, то понятно, что я больше правополушарная уже, потому что я максимально пользуюсь интуицией, потенциалом и именно уже э, синхронизацией во времени. Поэтому благодарю за уточнение, потому что э, вот такой вот мужской левополушарный подход, хотя я считаю, что вы все тоже и правополушарные на самом деле, но благодарю за такое уточнение. Дело в том, что, знаете, как вот объять необъятно. Вот мне сейчас нужно объять-необъять. Когда я начну объяснять, и мы начнем с простых действий, то, конечно же, будет все понятно и интересно. А на данном этапе мне нужно, знаете, как, я не хочу говорить другие слова, но объять необъятно. я скажу так, mm -hmm. да? Да. Татьяна, один вопрос буквально, можно, да? Yeah, yeah. Скажите, пожалуйста, а какой предмет первый мы будем посещать вашу? во всем комьюнити. Вот Что вы для, для нас, для нашего сообщества подготовили в качестве первого курса? Сам курс называется «Креативное мышление. Как управлять своей жизнью осознанно». Все. Да. И этим все сказано. Это просто, ну, правда, на самом деле, когда я услышал э, по поводу того, что у вас есть курс, который называется «Креативное мышление», я сразу, моментально сказал, срочно Выводим эту барышню к нам в сообщество на нашу площадку. Почему? Потому что это то, чего на самом деле не хватает большинству людей. Я знаю, о чем вы говорите. Это даже, так сказать, можно, можно сказать, это речь идет о дивергентном мышлении. Вот. Почему? Потому что я сам этим занимаюсь профессионально. И те, кто со мной работает, они в курсе дела, что такое мыслить креативно да, и иметь дивергентное мышление. И Нам как раз вот такого специалиста просто крайне не хватало. Спасибо вам огромное, спасибо Вселенной, Господу Богу за вас все. Будем с удовольствием посещать и ваши уроки, применять все ваши рекомендации, методики, технологии использовать. Благодарю вас, Юрий. благодарю за приглашение, за доверие оказанное, и мне на самом деле очень приятно быть здесь и сейчас, и это тоже результат такого чуда синхронизации на самом деле, вот даже вот то, что мы ну по крайней мере я здесь и сейчас это тоже синхронизация это тоже чудо да но чудо для человека который его сотворяет каждый день это просто синхронизация для yeah. кого-то это кажется чудом а на самом деле даже самореализация которую уже потом в которую я вошла она была вот таким одним сплошным чудом но потому что сначала я как говорится нафиячила своими практиками и методиками и потом все на одной волне вот так вот и произошло поэтому это очень интересно потому Потому что на момент, на момент, когда я начала, я 10 лет преподаю, 15 лет я занимаюсь, вот, скажем, своим направлением. И вот 10 лет назад, на тот момент, я была в состоя... ну, я была жена, мой муж занимался большим бизнесом, я ему помогала, мне было трое детей, и, скажем так, мне не обязательно было выходить куда-то в мир, знаете, как говорят, в Одессе нас и тут неплохо кормят. Но вот это внутреннее желание поделиться, внутреннее желание э -э, встретиться с теми, с кем договорились когда-то да, на уровне синхронизации, оно, конечно, на одной волне просто вывело. Это очень интересно, и лидеры смогут понять, что можно вот на таких волнах удачи действительно достигать больших высот своей, со своими структурами. Это вы знаете, у нас Татьяна, в... когда ждать ваш курс? Вот здесь спрашивают очень многие да. в чате. Когда ждать ваш курс? Уже в, в очень ближайшее время, потому что мы уже непосредственно готовим а, его для выхода в эфир. Поэтому самое-самое ближайшее время. А Я он, понял. Он, у, он, у нас, смотрите, да. Юр, прости, пожалуйста, у нас еще до сих пор идут технические неполадки, картинка зависшая, то есть зрители на Ютубе нас только слышат. Вот. Но я думаю, это все в записи, все равно мы выложим, и будет, ну, уже они посмотрят. А они так, в шоке. Они, слышат, они наверное, пока не видят и вас представляют. Да. Бывает такое, что техника в шоке, но потом все налаживается. А, Татьяна, вы знаете, вот у нас есть реально в комьюнити слоган, причем не просто такой вот рекламный, а он настоящий, он с душой, он действительно настоящий. И он звучит коротко и ясно послушайте внимательно, гениальные умы, добро пожаловать домой. Поэтому я к вам обращаюсь. Добро пожаловать домой. Благодарю. Мне очень приятно слышать эти слова, потому что когда я начала заниматься именно творчеством, у меня было ощущение, вот вы сейчас просто мне напомнили, у меня было такое четкое ощущение, что я возвращаюсь домой. Это, ну, ни с чем не сравним, когда душа твоя начинает вот так вот пробуждаться, и ты понимаешь, что ты возвращаешься домой. Это, и вы сейчас сказали эту фразу, она у меня сработала как такая, знаете, ключевая фраза, которая... А, а вы вот со временем увидите, просто поверьте, вы это увидите, вы увидите какое количество гениальных людей уже на сегодняшний день, за 8 месяцев собралось на нашей площадке. Вот. А то ли еще будет. Поэтому идем дальше. Это начинается, да. Да. Спасибо вам огромное. можно вопрос, пожалуйста? Да, конечно. И то ли еще будет. Вы такая импозантная женщина, очень ухоженная, тонкая. Я интуитивно чувствую, что вы большой мастер выстраивать отношения со своим мужем. А поскольку в МЛМ очень много женщин, которые не умеют это делать, большая просьба поделиться этими знаниями. Вы не представляете, какую помощь вы сделаете. И Вселенная уже дала вам энергию на это. Я чувствую, что вот вы именно сыграете эту ключевую роль. Да, конечно, я. Спасибо, что вы есть вообще. Благодарю вас. И я услышала ваш посыл. Обязательно я раскрою эту тему, потому что ценность семьи, она огромная для меня в первую очередь. Я действительно мама троих детей, и я даже молодая бабушка, и не стала об этом писать э, в своих регалиях, <свят> потому что звучит, хотя, да, моему внуку уже три с половиной года, и э, действительно, то, что я делаю, это помогает мне сохранять все, и красоту, и молодость, и отношения, и, и дети процветают, и внук растет здоровый, слава Богу, и, естественно, много учеников. Это все методики, которые работают, я обязательно поделюсь, а особенно гармоничными отношениями в семье, потому что это очень большая ценность, и действительно, вот вместе мы сила, и семья — это сила, которая может достигать больших успехов, и в то же время семья — это место, где мы раскрываем семь своих «я», да, то есть это место силы, это то место, где мы получаем опору, поддержку, и нужно это очень, очень беречь и уважать партнера и партнеров, да, я обязательно эту тему тоже раскрою, благодарю, я ее себе запишу, и это тоже будет частью, благодарю. Да, спасибо огромное, Татьяна. Мы движемся дальше. Да, благодарю. И, я. Да, и с нетерпением ждем уже ваш контент, и будем все, конечно же, приходить и обучаться у вас. Это вы увидите. Благодарю. За Точно. Да, до так, встречи. Всего так, хорошего. А сейчас, друзья мои, еще внимание на экран. Я хочу представить еще очередного преподавателя, который также является гениальным умом. Вот, который является э, мировым, э, так сказать, имеет мировую славу и известность. Э, мне сейчас будет Этот человек из Румынии. И мне сейчас будет помогать э, наш партнер, э, который живет и в Румынии, и в Молдавии. Виарел Буклиш. И мы представляем э, сейчас вашему вниманию человека, который... Послушайте внимательно. Я не буду долго сейчас петь про него дифирамбы, я коротко. Это человек, профессиональный имиджмейкер и стилист, который одевает, услышьте, пожалуйста, одевает очень известных бизнесменов на нашей планете по разным странам. И даже президентов. И не просто одевает, вообще четко обучает этому искусству, имиджу. Потому что это на самом деле имеет очень большую роль, особенно в бизнесе. Как мы с вами знаем, по одежке встречают, правда ведь? Вот, поэтому, дорогие мои, давайте бурными аплодисментами. Нас будут переводить на русский язык. Бурными аплодисментами все вместе поприветствуем. Здесь в нашей студии Цезар Ионашку. Это Румыния, Бухарест. Цезар, привет! Привет! Да, и у меня Давай, вопрос... Виарел с нами? Да, да, я здесь. Я просто хотел сначала там сказать ему, что мы крутую рекламу сделали. Сейчас переводу. Я уда. Кезар Бунасера. Там факун такую рекламу в больше факуну что-нибудь этапе на YouTube насташь и держа аж теапты к горе или каскаде через или через Am înțeles. O să mă ajut în seara asta să traduci, nu? Da, da, da. Da, da, viitoarea Oxana o să te ajut. Da. Oxana e un pic ocupată cu copiii ăsta, e. suntem mulți copii aici. Eu sunt Cezar Ionașcu și am făcut o știință din a îmbrăca oamenii corect și frumos. Cezar, omul prost să zică, o было одно время, когда где-то 7 лет назад он создал такую профессию, новую профессию одевать людей. И не просто их одевать, а одевать их со вкусом. И вот эта позиция, то есть, она уже на протяжении уже 7 лет, уже он делал специальные курсы под это. Адика, я вам кум? Адика, он берет каждого человека в отдельности. И uh, сколько не воилы. Слушаете его нужду, например, что он, как он хочет вообще, то есть какие у него боли? В особенности у мужчин, потому что мужчины в основном хотят деньги, женщин и власти. <свесказы> и uh, а потом я кем на Потом он прибывает себе в бюро, в, в, в агентство или в бюро. В зависимости от денежной положений, как они хотят выглядеть, то есть он делает специально под них определенный гардероб. Ну, мару видим, Он смотрит именно по телосложению, там уже каждый это индивидуальный подход, он говорит, что индивидуальный подход. Че ну мару третче кроматика де тим, куляра бяле, а и, конечно, здесь небольшой роль зависит от цвет кожи или там как, как лицо она выглядит, чтобы было все в соотношении нормально. Часто на замечаете калибрование матрицы вестиментар. Ну, говорит, что в своем смысле это типа как, как определенная калибровка, то есть матрица человека того, чтобы он выглядит, выглядел на все сто процентов.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 Peste 50 de companii care au lansat schimbate în piață și a lor. A 50 exactly for and, sales, in peste 50 de companii care au, care se ocupă de de haine pentru bărbați, care au schimbat sistemul de vânzare, cum să faci corect, corect, и где-то около 150-200 курсов, которые он провел в Румынии и до самой Америки. Дичь, это суть и я на диспозиции, мне нравится платформа, по организатор. Цезарь, вообще, я ему объяснила идею, ему очень понравилась наша идея того, чтобы принести вот эту ценность и эти знания для массы людей, которым действительно что-то ценное Ok, și dincolo de toate învățămintele prin care am trecut, pentru că am studiat multe alte științe în viața mea, știu că, din punctul meu de vedere, schimbarea intervine din afară înăuntru, nu dinăuntru înăuntru. Stai, ce că să... Adică, schimbarea la, schimbarea la bărbați e foarte greu să se întâmple cu același creier care i-a sabotat mereu, care i-a făcut mici. Eu spun că schimbarea vine schimbând exteriorul, având grijă de corpul tău, да, по карле. он говорит, что это идет параллельно, то есть он совмещает то есть изменения внутри и внешние одновременно. Особенно у мужчин, потому что это, кроме того, что он меняет внешность, то есть сразу помогает, то есть, и то есть менять мышление того, чтобы комбинировать это. Да, меняется ментальная тоже форма. Да, да, да. Cam asta sunt și o să aveți cât de curând cursurile mele sau au format un nou de curs tradus în limba rusă și în limba engleză. O să vă parvină prin viorel aici de față și o să se încarce pe platformă și înțeleg din momentul ăla suntem parteneri în demersul ăsta. Ior, am gătut scurăm vreme un ujă de gatovit. Period, de obicei nu am uitat în românesc, în engleză, în noșia să i-o там определенные делают переводы на русском, и в скором времени они будут уже у нас на площадке. То есть каждый человек может уже. То есть у нас на трех языках сейчас появятся его курсы. Правильно вы Да, да, да. Это румынский, это английский, это русский. Да, да, да. Прекрасно. Можно я хочу так. Цезарь, Юра, хочет с тобой, как ты бандере будет. Зерок, да. Да, я буквально хочу еще сказать, так, поделиться своим восхищением по поводу того, как мы вообще познакомились с Цезарем. VRL, да? ты наш партнер, он мне позвонил и рассказал о Цезаре. И сбросил, я говорю, Мож, можно посмотреть какой-нибудь ролик короткий в Ютубе про этого человека. И когда мне VRL сбросил ролик, ребята, там одна, одна минута я сидел, у меня челюсть отвисла. Это настолько профессионально, настолько красиво. Я полностью, весь с головой был захвачен. Мое внимание было в этом во всем ролике. Цезар, просто, я сразу сказал, респект огромный. Правда, сразу видно, вот с первой секунды видно, насколько ты действительно профессионал. Все. Ну и дальше уже вот мы познакомились и приняли решение, что такой человек просто нам крайне необходим. Цезар. Iura a povestit puțin de cum am făcut noi cunoștință și a zis că numai dintr-un filmuleț la de o minută a văzut ce expert ești tu și noi ideea în comunității noștri easy noi vrem câți mai mulți expert din ăștia ca să avem pe platformă, ca să... și lucrul asupra bandului, dar și niște cunoștințe care într-adevăr pot să ajungă foarte mulți oameni, să schimbe foarte mulți minți și... Mulțumesc de încredere adevărat! бра спецба специальности цезаря он обычно бьет даже маленьких детей то есть даже дошел до президента румынии и не только просто него больше наклона на мужчин но думаю что в будущем сделаем для для женщин очень надо Настойно. Окей. Моя интереса вам Есть еще вопросы, Юра? Ну, у меня вопросов больше нет. Спасибо огромное. Потом Дальше вопросы уже будут в процессе, естественно, наши, нашего общения, нашего обучения у вот Цезара. И мы с нетерпением ждем тоже всем нашем большим комьюнити. Юра, а ролик можно скинуть в чат? Вот этот минутный ролик. Да. А в какой чат? А вот в ютубовский, а который можно... идет. Прям там весь чат уже прям говорит: дайте ролик, дайте ролик. Я сейчас, Сереж, Няша, я тебе сейчас переброшу в телеге этот ролик, и ты прямо сразу его в чат, ладно? Да, конечно. Буквально 30 секунд, друзья мои, сейчас. Кудрак в аж, Сигурка. Я ж летали. Всем благодарит и в скором времени будем ожидать курса Спасибо. С большим нетерпением это прям очень нужно. Окей, okay, Цезарь, спасибо огромное и до скорых встреч. Спасибо, спасибо, спасибо. в да? Салют, Вюрер, не озим курент. Да, да, да, окей. Салют. Так, друзья мои, Какой, вот язык, раз... какой язык, интересный. Очень прям... красивый, очень мягкий, красивый, красивый. Это, красивый Это романская, романская группа. Это романский группа. Нам нам. французский, итальянский а... все, румынский, молдавский... Да, Драгункин мне предлагает, говорит, давайте мы, любой язык, хотите румынский, мы, говорит, сделаем румынский, вам итальянский, какой хотите язык. Ребята, если есть потребность в итальянском, в румынском, пишите, мы со временем обязательно эти языки будем внедрять на нашей площадке. Так, Сергей, лови, сбрасывай ссылочку на этот ролик. Друзья мои, ну что, наше время подошло уже, наш эфир подошел к завершению. Я надеюсь, надеюсь, мы сегодня были для вас полезными. Про лагерь. А а, про лагерь, а, а, а, а, а, а, прошу прощения. <свист> так, так, так, так, так, так, тогда я передаю микрофон и все, я уже дальше. Э, а, р... Да, значит, Турвал. прежде всего, Юр, ссылочку, которую ты мне переслал, отправил уже непосредственно в чат Ютуба, поэтому обязательно, да, обязательно сейчас вот по нее заходите и непосредственно посмотрите про Цезара. Вообще, деваться правильно всем нужно. И про лагерь. Значит, друзья мои. Вы прекрасно знаете, что мы всегда и во всем идем, ну, скажем так, не то что у вас на поводу, но стараемся сделать так, как вы хотите. И очень много людей у нас просили следующую информацию. У кого-то времени не хватает, ну, то есть уже как-то расписано, да, кому-то 10 дней было много, потому что опять уже есть какие-то дела. И мы всю программу лагеря за несколько дней полностью переделали, и у нас теперь есть возможность э, пригласить вас в лагерь с 1 по 5 и с 5 по 10. То есть по пять дней есть возможность приехать в лагерь. Поверьте, там вся программа будет вот так э, сделана, что и те, и те все получат, ну, скажем так, самые интересные, самые сочные моменты. Вот поэтому единственная, только у меня большая к вам просьба. Потому что знаю, как многие работают, мы знаем, как многие делают, всегда все тянут до последнего. Но не получится, скажем так, с теми условиями, которые мы, ну, скажем так, сделали для вас, тянуть до последнего. С нас требуют и предоплату, и очень много нам и закупить нужно, потому что у нас там программа для вас целая, подготовлена. И если вы решились, то это нужно делать сейчас. Потому что, ну, скажем так, очень много пришлось переделать, очень много пришлось вот прям быстро-быстро, чтобы всем, скажем так, стало удобно. Большая просьба: все, кто решился, все, кто думал, пожалуйста, определитесь на этой неделе, чтобы мы уже четко понимали количество людей. Потому что у нас в программе, в программе ну, есть определенные, скажем так, и тренинги, и курсы, и, ну, скажем так, развлекательные мероприятия. Нам важно понять количество людей. Потому что от этого количества мы будем закупать атрибутику, мы будем закупать ну, необходимые вещи для скажем так, того, чтобы там все оборудовать. И нам очень быстро нужно это все есть. Значит, Отвечаю на вопросы из чата. Естественно, программа на 10 дней тоже есть. То есть у нас, смотрите, я говорю, мы голову ломали долго. У нас 10-дневная программа для всех, кто приедет. Но если человек приедет на пять дней, ему тоже будет интересно, он ничего не пропустит. То есть мы так сделали, что людям, которые, например, в первые пять дней приедут, или во вторые пять дней приедет, им будет интересно, и те, кто, естественно, на все 10 дней приедет, им будет вдруг ну, интересно. То есть ни одно мероприятие у нас повторяться не будет. То есть вы должны это понимать. То есть у нас на каждый день свое мероприятие, на каждый день. Просто у нас есть мероприятия, которые мы сделали, ну, не то что чуть-чуть похожи, они имеют эффект одинаковый, понимаете? То есть это разные мероприятия, но принцип, да, скажем так, достижения результата от этого задания, там, тренинга, они в одно направление работают. Вот, это очень важно. Новая программа опубликована на том же сайте, где все это будет, но, ну, соответственно, сейчас она еще корректируется, потому что нам надо это все оформить, и сделать слайды и так далее, и делаем все ну, быстро, как только можно. Но у меня сейчас вот что. Для меня очень важно, чтобы все, кто говорил, что поедут, чтобы ну, вы подтвердили свое участие. Я еще раз объясню, почему. Да? Потому что программу мы готовим заранее Это должно быть Мы даже знаете, что сделали? У нас очень много было пожеланий Что, ну скажем так, это спортивный лагерь И многие, кто в возрасте, типа говорили Вот для нас это будет там сложно Теперь мы опять же пошли, скажем так, на ваше пожелания И мы сделали специальную тоже, скажем так, физическую нагрузку Именно для тех, кто в возрасте туда ехать. То есть у вас не будет жесткие, например, тренировки, как у молодых, но у вас будет своя, опять же, спортивная тренировка, возрастная. То есть это будут ну, методики медитации, то есть это будет определенное выполнение специальных упражнений именно для тех, у кого возраст или какое-то здоровье. То есть там все найдут для себя именно хорошее физическое здоровье. Помимо того, что там будут еще тренинги, море, солнца и другие развлекательные мероприятия. Ну то есть это, меропри... ну, это нельзя пропустить данный, скажем так, данное событие. Вот, это тоже очень важно. Ну у меня, наверное, все. Вот подобной информации я думаю мы еще отдельно поговорим с лидерами, потому что на вас очень много у нас, скажем так, есть есть вопросов да, к вам, потому что желающие есть, надо до всех просто это донести, потому что лагерь, мы действительно очень кропотливо к нему подходим. Ну, у меня, наверное, все было про лагерь, давайте прощаться, до следующей недели. До вот. скорых встреч. А, да, да. Всего доброго всем, друзья. Все, всем Всего до доброго. свидания до понедельника. Доброго, Увидимся духовно через неделю. Ставьте лайки под видео, не забывайте. Ставьте лайки, мы очень любим пальцы вверх. Все, всем пока-пока. Пока. Всем хорошей недели.